Привет всем, меня зовут Патис. И это мое первое видео на этом новом канале. А раньше я снимал видео на канале Krasidoks TV. Всем привет, меня зовут Влад, а его Леха, и это Krasidoks TV. До этого он назывался H.O.T.V. Всем привет, вы смотрите Ашот ТВ. И сегодня у нас вызовы. А до H.O.T.V. Майден Китай. Хай-хай, с вами Майден Китай. И сегодня у нас две посылки из Китая. Но все, что есть там, так это мое крыльяние на камеру. Не смешные шутки слушай а у тебя туалет есть ты что ёбнутый Уже через окно срём и видео с популярными темами которые нормальным людям давно уже надоели я долго думал что снимать на новом канале ведь сейчас на русском ютубе откровенно говоря один шлаг и к сожалению я относился к тому числе людей которые снимали плагиаты на уже позаимствованные у кого-то ролики. Вот такой вот круговорот. Но я намерен остановить это. Я ничего не имею против развлекательного контента, но твердо убежден, что это должно быть без фанатизма. Тем более, это не поможет вам развить кругозор или стать лучшим. Конечно же, без шуток не обойдется, ведь это один из самых действенных способов удержать зрителя. В общем, не судите строго. Ну, а если вы считаете, что это хорошая идея, то обязательно подписывайтесь на этот канал, предлагайте свои рубрики в комментарии, ставьте пальцы вверх, не ставьте пальцы вниз. С вами был Патисон. Всем пока! Да, кстати, чуть не забыл, если вы хотите что-либо узнать обо мне, то также пишите свои вопросы в комментарии, а я на них обязательно отвечу.